Сейчас нужно, чтобы получилось. И чё? Куда лезти? Да, на погрузчик просто иди. Встань вот сюда. И смотри, сейчас я буду выпрыгивать из-за угла, а ты смотри, скажешь, меня видно или нет. Так, видно? Видно. Ладно. А вот так? Видно. Сука. А вот так? Видно. Сейчас. будет попробовать. Видно. Видно. Видно. У меня сегодня получалось так и выпрыгивать, что мне не было видно. Вот так. Видно? Видно? Да. Сука. Видно. Это сука. Что ж такое? Видно. А может по тебе пострелять надо, может пугона нет Нет. Нет, нет, нет. Такая для черепашки ебаная скачет, там видно. Слишком в другом. Ну-ка, сейчас вот так. Видно. Да, сука, я думал, сейчас не будет видно. Видно. <сесс> а -а -а -а -а -а. Видно. Как же ж так? А может это на, это, на 60 герц не видно. А вот сейчас видно? <сесс> видно. <сесс> <сесс> <сесс> <сесс> видно? сучка. Как же тогда... Да они наебали во всех, видно? Ты ты пиздшь. Да я тебе серьезно говорю, видно. Ну давай я буду по тебе стрелять по ноге и ты поймешь. Так, так, так. Блять. О, нихуя вот так. Ну, вот так было видно. Да. <coughs> ну, ты говори, видно, а, а, а то, блядь. Так? Нет. Нет? А. Да ладно. Не видно. А, я тебя вижу. Смотри, вот я стреляю. Эй! Охуевший. Ну-ка, что ты там сделал? Стреляю, вот тут вот, вот, вот я стою в баге сейчас, просто. В стенку смотрю, правильно? А я вижу прекрасно, вот как ты там стоял. И даже еще чуть-чуть погрузчика захватывает. А как ты так делал? Вот еще раз туда встань, я, я тебя сейчас убью для демонстрации просто. А, блядь, я уже перевернулся. Ну и что, заново прыгай. По идее, сейчас меня видно, да? Нет. Нет? А если ты чуть вправо отойдешь жёл... получается к зеленому контейнеру и поближе. И поближе, поближе, поближе. И к зеленому, вот так вот. Нет, нет, нет. Нет, сейчас видно. Чуть-чуть вот Чуть назад. Чуть назад отойди. Короче, вот если отсюда выходить... ну ну Видно вот так. А если с другой стороны? С другой стороны... Видно. Ну, короче, фишка в чем? Здесь нужно как-то так прыгнуть, чтобы у тебя... Одна половина экрана закрывал контейнер, а другая половина экрана открыта была. Ну то есть вот встать вплотную к контейнеру так, чтобы ну вот именно приземлиться и больше после этого не двигаться. А Ну-ка иди глянь, я сейчас попробую. Видно? Видно. Видно? Это ты слишком улетел, ты чё? Да? Видно, конечно. Нет, вот смотри, наполовину экрана ровно. Вот сейчас видно. Но ты должен так прыгнуть, ты должен так приземлиться именно. Да ебать, ты это да, пока натрачиваешься, нахуй Видно. <сих> видно. А стой. Да мне-то нихуя не видно. <сих> <сих> <сих> ну, ну, вот ты как... Вот ты сейчас... Видно, видно. Прекрасно. Видно. Ох, блядь. Откуда его прыгать-то надо, я хую. Ох, блядь. Видно. А у меня тебя нет. Да <coughs> ладно. Ну-ка стрельни у меня. Э, а я тебя вообще не видел. <coughs> я тебя видел. Вот это баги, Вот на. это пиздец. Я вообще там нихуя не видел. Второй контейнер все перекрывал.